Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу тебя правильно чинить провода. Какие-нибудь USB или зарядку. В хозяйстве очень пригодится это умение, поэтому, если ты не знал, как это делать, продолжай смотреть дальше. Ставь лайк, подписывайся на канал и поехали. Для того, чтобы починить провод, нам понадобится изолента, ножницы, ну и, естественно, сам провод. Первым делом нужно оголить провода, а точнее два вот этих вот конца, оголяем. Как это делается? Берем ножницы и надкусываем нашу изоляцию внешнюю, надкусываем аккуратненько, чтобы не перерезать весь провод. Так, есть, снимаем ее. И нас встречает здесь сколько проводков э на данном проводе? Их 4. но в зависимости от провода их может быть 3. Может быть 2, может быть вообще 5 Теперь нужно по тому же методу Оголить каждый из этих 4 проводков Я оголил первый белый провод И по тому же принципу оголяем Зеленый, черный и красный Первый провод полностью оголен Поэтому берем второй И делаем все по тому же принципу Ну что ребят, все готово Теперь берем изоленту И сейчас будет самое интересное Будем их между собой соединять Белый проводок с белым, красный с красным, зеленый с зеленым и так далее. Из двух проводков должен получиться один. Далее берем на его вот так вот сгибаем, придерживаем здесь и вот эту петелечку опять скручиваем. Все, делаешь то же самое с остальными проводками. Вот такой бардак и халабуда у нас получилось, то есть вот, смотри, белый с белым. Красный с красным, зеленый с зеленым, черный с черным. Дальнейшие наши действия. Берем изоленту и делаем изоляцию каждого проводка отдельно. Откусываем кусочек изоленты и заматываем красный проводочек. Чик, замотали, прикрепили. Потом белый и так каждый проводок по отдельности. Спешка в этих делах ни к чему, потому что это все-таки электричество и нужно быть... Осторожнее с ним. Вот примерно вот так изолируется один проводок. Это я как бы слишком много сделал изоленты, но зато э, точно уж не коропнет ничего током. Ребят, мы с вами финишируем. Все четыре проводка у нас произолированы. Теперь делаем самую главную изоляцию. Кстати, уже на этом этапе проводом можно пользоваться. Он не ударит тебя током. Но для завершения все-таки, для результата нужно все это так сказать, заизолировать. Вот такой вот у нас конечный результат. Провод выглядит подобным образом. Может быть, внешне он не сильно привлекательный из-за этого, но он рабочий. Кстати. Давайте проверим, работает он или нет. У меня есть удлинитель с розетками и штекер. Вставляем штекер. Провод. Так, вот так вот все. Есть. И у меня есть колонка такая колонка, где есть выход под, значит, мини-USB. Так, втыкаем провод, вот. и когда, в общем-то, я воткну в розетку, должен включиться вот этот огонек, это индикатор заряда. Ну что, поехали. О, все, видите, все отлично работает, это значит, что Изоляция проведена хорошо, провод рабочий. Значит, я вам все правильно рассказал, и вы узнали что-то новенькое. Спасибо большое за просмотр. Если у тебя получилось сделать свой провод, почнить, и это видео было для тебя полезным, то обязательно подписывайся на мой канал и ставь свои лайки. На я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока! Все!